Вот прожу я по дорогам Что-то холодно в груди, А в груди только тревоги, Что же ждет там впереди. Я мечтаю встретить чудо, Ведь оно же где-то есть. Хритит ночью или утром, ведь оно же где-то здесь. Позабуду все печали, Все печали позади. Да все это не случайно. Я пока еще не знаю Что ищу я в этот миг Я, конечно, понимаю Что всего я не достиг Но вот тут -вот тебя я встречу Встречу я все жду Ты идешь ко мне навстречу Я же мимо не пройду Позабыты все печали Все печали позади А все это не случайно А иначе я погиб Все печали где-то сзади Люблю Иди!